Потому что я говорю, это только начало. Если вы все думаете, что сейчас двумя штрафами вы отделаетесь, это ни, ни хрена подобного. Сейчас система будет набирать обороты. И чем быстрее вы научитесь действовать в такой вот ситуации, тем лучше для, для всех. Из-за чего отказала? А, Из-за маски? Да. Явился, естественно, участковый, наехал на меня, что я без маски. Ну, и в итоге составили на меня протокол. На тебя или на твою персону? Дело доходит до того, что они мне повторно составляют протокол. Что ты опять без маски, что ли? Да, да, что я опять без маски в здании ОВД. А ты сам туда пришел, да? Да, я пришел. Ну, вообще красавцы, согласись. Топают на... при каждой возможности. До дома не успеешь дойти, пять протоколов заработаешь. Скорее всего, без тебя рассмотрели, потому что повестка была выписана. И без тебя, скорее всего, рассмотрели. Ну, то есть, одна повестка на руках. да. Ясно, ясно. Слушай, что делается в таких случаях. Мотай на усы, это тоже уроки. Я только проснулся, у меня уже три звонка было. Словам ихним не верь. Они могут тебе на словах все что угодно наговорить. У тебя должны быть документы, у тебя должна быть официальная информация. То есть у тебя три дня осталось. Ты вряд ли это успеешь. Соответственно, пишешь два волеизъявления. Так, я хочу, чтобы меня ознакомили с материалами дела. Справляешь пятью способами. А потом еще желательно еще и видео заснять. И что бы они там не приняли, это можно в апелляции обжаловать. Ясно? Полицейские не имеют права составлять протокол по данной статье. Во-вторых, они должны были провести расследование. Ты можешь отложить заседание на неделю. И за эту неделю подковаться, выстроить свою стратегию. Первые шаги ясны? Действуй письменно. Они те на словах будут рассказывать, что мы уже давно там Марс покорили и в другие вселенные летаем. Она на самом деле, как, как сидела у телефона, так и сидит. Но это мне надо сегодня подать? Конечно, чем быстрее, тем лучше. Если, конечно, тебя пропустят, потому что они все закрылись, у них коронакризис, якобы. Действуй, импровизируй, соображай. Нас буквально убивают, да еще и штрафуют за это. Поэтому просыпайтесь. Чем быстрее вы проснетесь, тем больше у вас шансов выжить вот в этой мясорубке. Алле. Добрый день. Привет. Отскажите, пожалуйста, я разговаривал с Антоном Булгаковым, да? Нет. Странно. Это мне этот номер дали, что можно позвонить Антону Булгакову. Это... Ну, а чего а вы хотели от него? Я... Мне с ним надо пообщаться. Ну, дело в том, что он не умеет общаться. Он, он существует только на бумаге. А, то бишь, это все за получается. Ну, типа того, да. Ну, суть в том, что мне сын порекомендовал. Он говорит, говорит, или сам посмотри, или же, говорит, скину номер. Говорит, Андрей Булгаков, Сургутнадзор. Ну, вы, наверное, имели в виду Антона Булгакова? Ну, да, я и про это и говорю. Не, вы сказали Андрей. Антон Булгаков, я сказал. Наслышались, возможно. Возможно. Ну и чё, о чем вы хотели поговорить? Ну, меня в понедельник суд, и мне суд, э, мне сын порекомендовал обратиться к вам, э, поговорить с вами а о общении в суде. Ну, тогда предлагаю сразу перейти на, на «ты» и говорить по делу. А, Ну, нет, нет проблем. Uh -huh. ну, в общем, у меня суд будет в понедельник, uh -huh. то бишь, это тянулось месяц, немножко так, кратко раскидаю. В конце октября я пошел за корреспонденцией на почту, я с Егорска. Uh -huh. Естественно, там, визим этот начал со второй волны баранавируса и масочного режима. Сочтальон, меня отказала в от выдачи корреспонденции, на что я позвонил в местное ВВД. Из-за чего а... отказала? Из-за маски? А, да. Я позвонил в наш местный ОВД угу. а, и дежурную часть, чтобы вызвать участкового, ввиду того, что нарушаются мои права. и, и Явился, естественно, участковый. И сразу таким образом наехал на меня, что я без маски, ну и тому подобное. И тому это, в, в итоге составили на меня протокол. На тебя или на твою персону? Ну как? Как, как это понимать, я не, я не знаю. Поэтому То бишь был составлен протокол ввиду того, что нарушение масочного режима привлекается по статье КОАПРФ 20.6.1. Угу. На что мной было составлено заявление жалоба на имя начальника ОВД. 27 я несу утром туда к ним на регистрацию обходящим. Буржит меня полтора часа регистрируют это мое заявление. Хотя это обычно делается ну, максимум в течение пяти минут. Mm -hmm. это, оказывается, видно было через стекло дежурной части, я сидел там в прихожей, это видно было, что там каждый продвигал, читал это все. В итоге у них, оказывается, и шло вещание Совещание закончилось полтора часа. Слушай, ну давай без подробностей, кто там в каком носу ковырялся, каким пальцем. Мне это не интересует, что они делали при этом. Давай по делу, коротко. Чем дело закончилось, в чем вопрос, в чем проблема? Дело закончилось в том, что после этого совещания вышел там другой ческовый. В итоге он, сперва, ничего не говорил, нет, а потом я уже, когда на этих лидерунных начал как бы повышать голос, я говорю, давайте верните мне военный билет и зарегистрировать, в конце концов, мою входящий. Я говорю, я пошел, и сижу до полтора часа. Этот участковый при обращении ко мне, естественно, начинает... Дело доходит до того, что они мне повторно составляют протокол КОАП 20.6.1. Что ты опять без маски, что ли? Да, да, что я опять без маски в здании ОВД. А ты сам туда пришел, да? Да, я принес входя, зарегистрированный входящий от того, что на меня был неправильно, ну как, не по закону составлен этот за, за, за 26-й на почте. Ну вообще, красавцы, согласись. что штоп, что штоп, при каждой возможности. Да, да. Они не пытались, было... Подожди, они не пытались на тебя составить протокол, когда ты выходил оттуда? Нет. Скоро буду. До дома не успеешь, дойти пять протоколов заработаешь. Ну да, конечно. Хотя я ему сказал, я говорю, что вчера был составлен этот протокол, короче говоря. Ну это вчера, это сегодня. Я говорю, ну нет проблем. То бишь, естественно, я им там отписал, что они своих полномочий не подтверждают. Ну такое вот, короче говоря. В общем, дело заканчивается тем, мне когда на почте составлял этот участковый 26-го, он мне сразу выдал повестку на 2 ноября в суд. 1 ноября у меня заболелась супруга, была высокая температура. Я вызвал на дом врача, состояние у нее было аховое, врач будет только в течение дня, естественно, я ее оставить не мог на долгое время. Я позвонил заранее в суд и спросил, я говорю, сегодня у меня назначен суд, там секретарша, как мы ну, вот, вообще, никаких документов нет. Я говорю, ну, мне дали повестку, вот сегодня явиться на суд. Ведут того-то, того-то, того-то. -то. Она посмотрела документы, вообще, говорит, ничего нет. говорит, если что, мы говорит, вам перезвоним. И, в общем, тишина замолкает это все. Ответ, десятидневный срок они не предоставляют когда я им написал, вот когда принес на регистрацию за, за 26-го их неполномощные действия на почте ихнего участкового. И получается, что позавчера я получаю ответ от ОВД, начальника ОВД нашего местного Красильникова. В общем, там ну блешь такая, что я не знаю, это, кто это писал вообще. Я вообще Смысл понимал. документа, коротко рассказывай. Сейчас скажу. Да не надо мне читать своими словами, в двух словах. Нарушения не обнаружены или что? Что якобы нарушил 48 приказ Комаровой в связи с самоизоляцией и масочного режима. Находился без маски, тем самым действия устанавливается административное пронарушение через условия части 1 статьи 26.6.1 КОАПРФ. Короче, тебе Давай. в твоей жалобе отказали, так? Да. Ну вот так и надо было сказать. И, естественно, позавчера, по-моему, тоже утром позвонил секретарь суда. Суд мне назначили на седьмое, то бишь на понедельник, короче говоря. Ну, вот сыном разговаривал, он говорит, позвони, говорит, надзор, вот Антона Булгакова, говорит, и пообщайся, говорит. Угу. Для того, чтобы на телефон даже говорит, запиши разговор, чтобы потом переслушать говорит, еще несколько раз. Ну и естественно, когда пойдешь в суд, уже был более-менее подкован в этом под плане. Ну естественно, а -а -а. я не сижу, только этот, еще информацию собираю. чтобы. Так, За... смотри, все, все ясно. Короче, уточняющие вопросы. Протокола составлен на два? Не понял. Протокола. Сколько составлено? Два протокола? Два. Один за 26 на почте, второй за 27 на в отделении ОВД. Так, судебные заседания, так называемые, на, когда по обоим назначены? Нет, по одному за 26-е они этот документ туда послали. Смотри, ты совершил ошибку, когда звонил секретарю и пытался выяснить, на самом ли деле там какое-то заседание назначено. А, а она тебе могла просто ввести в заблуждение и сказать, что нет никакого заседания. Скорее всего, без тебя рассмотрели, потому что повестка была выписана. Не, она у тебя на руках. То есть, получается, никто не явился на данное судебное заседание, как это все проверяется? Где, смотри, где повестка выписана, в какой так называемый суд, мировой или городской? Он у нас, по-моему, считается районный суд. Районный. Заходишь на сайт суда, дело производства, и по фамилии персоны смотришь, дату там за месяц выбираешь, и смотришь, было ли заседание, назначено, и назначено ли оно было, и на какую дату. Это все нужно перепроверять. Тебе у тебя, когда заболела жена, тебе надо было срочно написать волеизъявление, что, во-первых, взять у, у врача, который приезжал, обязательно справку, что жена болеет, и эту справку написать волеизъявление и эту справку приложить к волеизъявлению. Смысл волеизъявления такой, что я хочу, чтобы заседание было перенесено в связи с тем, что я не, не могу, у меня есть уважительная причина, что я не могу присутствовать на данном заседании. А ей прикладываешь эту справку, что болеет жена, не могу ее бросить, а жена требует, нуждается в уходе. А так, получается, ты позвонил, тебе на словах сказали «не, нету ничего», и все, и, это, и без тебя, скорее всего, рассмотрели. Но это все, опять же, проверяется через сайт суда, так называемого. Соответственно, второе заседание назначено на когда? На седьмое? На седьмое, да. Вот то же самое, проверяешь, назначено ли оно на самом деле. А, плюс у тебя, скорее всего, на руках две повестки, правильно? Нет у меня никакой повестки. Ну, ты же говоришь, получал повестку, когда... Нет, первую, вот первую повестку, непосредственно, когда первый протокол составлен был на почте, вот тогда он мне дал повестку на 2 ноября. Ну, то есть одна повестка на руках? Да. А да, ты говоришь, одна. нету, только одна. А вторую почему не вручили? А Вторую он мне не вручал, когда в ОВД они на меня составляли, он мне дал только... Такое предписание, я должен был явиться 28 к 2 часам в здание ОВД для рассмотрения как бы этого дела. Uh -huh. Я явился туда, прождал там минут 20, потом уже у дежурного спрашиваю, где что, вот он должен прибыть. Я говорю, я не обязан сидеть тут ждать, не назначено на 2 часа, допустим. Я говорю, пускай является. он Позвони по такому-то норму, по внутреннему. Я позвонил, там ответила какая-то данного. Короче говоря, я говорю, так и так, мол, вот сама. А его нет, он там где-то это, и когда будет неизвестно, я говорю, я не пойму. Вы назначаете, то бишь он назначает мне явиться судак, будем сам для разбора полетов вот этих. Ясно, ясно. Слушай, что делается в таких случаях. У каждого участкового есть как минимум один сотовый телефон. Обычно у них два или три. Надо было сразу сказать, дайте мне телефон участкового, я сотовый, я ему сам позвоню. Если бы тебе его не дали, заходишь на официальный сайт администрации вашего города, через поиск вообще пишешь там, кто, кто твой участковый. Такую фразу в поисковике. И указываешь город, допустим, Югорск. И тебе тебя сразу, ну там поисковик сразу выведет на список всех участковых. Там указаны их телефоны сотовые. И вот надо было им позвонить, сказать, ведь вы, вы, вы где вообще, я вас жду, и все такое, и записать этот разговор. Что участковый уклоняется от встречи, ясно? На будущее. Ну, это, это уже полно, ну, это на будущее, я понимаю. Что это да, на мотай на ус, мотай на ус, это тоже уроки. И каждой, каждую ситуацию нужно прорабатывать и делать выводы правильные, как действовать в следующий раз в такой ситуации. Понятно. А дальше, получается, 7 декабря, да, заседание следащего? Да, 7 10-15. А это по второму протоколу? Это по протоколу вот за, на почте, который 26 был составлен. Первый протокол? Да, да, да. А по второму протоколу когда заседание? Во Вообще нету никакого заседания. Она мне не говорила, то что она мне позвонила и вот сказала. Это... Я еще спросил, ну, я говорю, это по какому ясно, за 26-го на почте? Она подожди, говорит, да. давай коротко общаться. У меня не так много времени, как ты думаешь. У меня посто... я, я только проснулся, у меня уже три звонка было. Я еще даже воды не попил. Поэтому давай-ка коротко общаться. Смотри, повестки, повестка у тебя одна на руках, заседание только одно назначено. Соответственно, второе заседание и вторая повестка где-то потерялись. Как выяснить, я тебе сказал, словам ихним не верь. Они могут тебе на словах все что угодно наговорить. У тебя должны быть документы, у тебя должна быть официальная информация. Как минимум, ты, я тебе пояснил, ты можешь на официальном сайте этого суда выяснить, когда назначено заседание, кто является так называемым судьей и где, по какому адресу это все состоится. Вот это ты, ты должен первым делом выяснить. Второе, тебе нужно ознакомиться с материалами дела обязательно. То есть прийти и сфотографировать их от корки до корки. Как это делается? Сегодня какой декабря? Сегодня 4. -е. То есть у тебя три дня осталось, ты вряд ли это успеешь. Соответственно, пишешь два волеизъявления, точнее 4. так как у тебя два дела параллельно идут. Пишешь 4 волеизъявления. Берем одно дело и дальше это все распространяется на, на второе то же самое. Пишешь первое волеизъявление. Так, я хочу, чтобы меня ознакомили с материалами дела. Простой текст. И Отправляешь пятью способами. Сейчас у меня будет видео, если <соценно> успеешь за сегодня смонтировать. Я там буду рассказывать, сколько способов отправить. Короче, отправляешь там даже шесть способов. Вот, любым из шести способов отправляешь, и получается, они в течение трех дней должны, ну и там можешь добавить. О а готовности материалов дела, и когда я могу там прийти, ознакомиться, это требует, там, не требует, а я хочу, чтобы меня уведомили по такому-то телефону. Либо по электронному адресу, Ну, лучше, конечно, по телефону, чтобы они позвонили. И сказали, что тогда-тогда ты приходите, можете ознакомиться. Вот Приходишь к ним и фотографируешь от корки до корки полностью э, все дело. А потом еще желательно еще и видео заснять. То есть сначала фотографируешь каждый листок со, со, с обоих сторон. Снаружи и это, с, с тыльной стороны все полностью фотографируешь. А потом еще и видео снимаешь, что именно эти документы там присутствуют. Потом второе, волеизъявление, тут же также пишешь что я хочу, чтобы дело номер такой-то, номер узнаешь на сайте, либо можешь позвонить, им, узнать, какой номер дела. Было перенесено на более поздний срок, в связи с тем, что мне необходимо ознакомиться с материалами дела. И прикладываешь в качестве приложения вот это твое волезявление, что ты уже написал волезявление о том, что тебе необходимо ознакомиться с материалами дела. Они не имеют права не отложить данное заседание, потому что ты не ознакомился с материалами дела. И если они не отложат, то это нарушение права на защиту. И что бы они там не приняли, это можно в апелляции обжаловать. Ясно? Mm, ясно. Это вот первые шаги, а дальше тебе нужно залезть в интернет и посмотреть, почитать материалов очень много в интернете, как защищаться по этой статье, по этому правонарушению. Во-первых, там я тебе сразу скажу, полицейские не имеют права составлять протокол по, по, по данной э, статье. Во-вторых, они должны были провести расследование. Расследования, скорее всего, не было. Это тоже аргумент. В общем, смотри видео, очень много в интернете таких видео, там об этом все рассказывается. За счет вот этих двух волеизъявлений, которые я тебе сказал, ты можешь отложить заседание на неделю. И за эту неделю подковаться, выстроить свою стратегию. Плюс можешь взять это, мои бумаги, которые я использовал. То есть там 21 документ и отводы, и требования отменить протокол. А, от, от, от, вообще прекратить дело, исключить протокол, как заставленное с нарушениями и так далее. Но первое, что тебе нужно сделать, это именно ознакомиться с материалами. Потом ты готовишь, сам изучаешь тему, потом готовишь вот эти мои бумаги по моим образцам и дальше действуешь точно так же до заседания. Это все, все эти бумаги подаешь, а потом приходишь на заседание, и в ходе судебного заседания все эти бумаги зачитываешь и рассказываешь. Я уже кое что просматривал, как бы, вот это вот, немножечко наверное, буду вот сейчас сидеть, заниматься этим. Сейчас сегодня мне как бы время появилось, поэтому я и позвонил мне. Вчера, по-моему, телефон скинул. Угу. Уже. И вот сейчас с этой, думаю, во, вспомнил, думаю, надо позвонить и ну, просматривал уже там какие-то документы, то, то бишь у меня составлены заявления, требования, вот это вот, или как там его правильно называть, -то, когда я носил к ним на подпись-то, на регистрацию входящего. И У -у -у. там расписано, расписано все и от корки до корки, за что и как это, и на основании чего они не имеют права. Ну, ну, подожди, подожди, подожди, подожди, Это все ясно, это, это я все слышал уже миллионы раз. Дальше ну, вопросы есть, что делать? Ну пока нету. Я понял. Первые общем, шаги ясны вышел. Да, ясны, конечно. Не знаю, только сегодня пятница. Сейчас, конечно, позвоню туда этой секретарше по поводу того, что воля по ходатайству, как волеизъявление о ознакомлении дела. Зачем звонить? С каким вопросом? С вопросом о том, что меня ознакомили с материалами дела у них. Я ж тебе поясняю, на словах они тебе что угодно могут сказать действуй письменно. Ты что? Вот, я понимаю, ты, Я, че, я, первый, я... Раз, первый раз что ли с этой системой столкнулся? Да, конечно, первый раз. Так я тебе поясняю, не те на словах будут рассказывать, что мы уже давно там Марс покорили и в другие вселенные летаем. Она а, да я... как, как сидела у телефона, так и сидит. Это я все прекрасно понимаю, потому что завтра уже суббота. А сегодня, я не знаю, успею это или сделать или не успею. Так, Поэтому... е, так я тебе поясняю, как ты потом э, в, в так называемом суде будешь доказывать, что ты что тебя не ознакомили с материалами дела? Ты ты там тоже будешь рассказывать, что мне сказали, что они покорили Марс, другие в других вселенных побывали? Тебе надо документы показывать, бумаги. Поэтому делай все письменно, волеизъявление в письменном виде. Секретарем ты можешь поговорить, чтобы уточнить какую-то информацию, чтобы вытащить из нее информацию. Например, номер дела. Ясно? Ясно. Вот я поэтому и говорю, что то бишь, как, как правильно это понять. В том, что сегодня опять, завтра, суббота, воскресенье. В понедельник мне уже в 10 утра. Я напи написать-то я напишу. Дальше-то что? Отправлю я их. Я если тебе бы это, это если бы было бы еще, допустим, у меня впереди, там, ну, хотя бы завтра бы пятница была, другое дело. Ты меня не услышал? Я тебе еще раз говорю. Первое – возле воли на ознакомление с материалами дела, а второе – о переносе заседания на более поздний срок. То есть они обязаны перенести. Но это мне надо сегодня подать? Конечно, чем быстрее, тем лучше. Ну так я вот про это и спрашиваю, что на... и сегодня это надо подавать. Подожди, на 7 декабря заседание на какое время, значит? На 10-15. Вот э, они обычно работают с 9. То есть если сегодня не успеешь, в понедельник 9 утра – в канцелярию и подаешь. Если, конечно, тебя пропустят, потому что они все закрылись, у них коронакризис, якобы. Ну да, там есть такое. Так вот ну, я... Там, там я так вот разговаривал, говорит, заходишь, говорит, там приставы, либо вызывает секретарь, либо там сами несут регистрацию. Действуй, импровизируй, соображай. Понятно. Потому что я говорю, это только начало. Если вы все думаете, что сейчас двумя штрафами вы отделаетесь, это ни, ни хрена подобного. Сейчас система будет набирать обороты. И чем быстрее вы научитесь действовать в, да, в, в такой вот ситуации, тем лучше для, для всех. Тяжелые времена идут, и они уже, они уже наступили. И они на, на, набирают обороты. Мне каждый день звонят. Одна женщина позвонила, у нее три штрафа за отсутствие маски якобы. У тебя два, у кого-то еще один. Постоянно по маскам звонит. 90% звонков это по маскам. Понятно. И мало, я вот, у меня есть ролик про маски с диоксидом титана. То есть они их мало того, что заставляют носить, так они их еще канцерогенами пропитывают. А ну, антисептики, да, а антисептики, которые не предлагают руки смазывать, они тоже каким-то полимером пропитаны токсичным, который просто убивает легких. Из-за этого полимера происходит отек легких. Нас буквально убивают, да еще и штрафуют за это. Поэтому просыпайтесь. Чем быстрее вы проснетесь, тем больше у вас шансов выжить вот, вот, вот в этой мясорубке. Да, проснулся, уже дома проснулись. Просто не сталкивался с такой, как бы, вот этой что... Ну, конечно, Дело не сталкивался. Тем более, что не молчали вот это вот, и все. И тут пришел такой ответ бестолковый, вообще непонятно, что это, что это, кто написал, и, прочитав и думаешь, это начальник Отдел написал, или кто вообще это писал? Ясно, ясно. Ну, в общем, это... Что делать, ясно? Да, конечно. Добро. Да, мне нужно... Я хочу разместить данный разговор для всех, чтобы все знали, что делать. Даешь добро? Конечно. Добро. Ну, все тогда. Благодарствую. Вам тоже. Спасибо. Ну Лучше на «ты». Да, конечно. Лучше можно и на «ты». Я простой человек. Вот. Все, благодарствую. Давай. Ну, всех благ, удачи. Благодарю за помощь.